Жорик, кидай мне мяч. Чего ты ждешь? Куда ты смотришь, Жорик? Чего ты улыбаешься? Здравствуйте, детишки. Хотите, я дам вам шарик? Хотим. Постой, Жорик. Не спеши. Нам мама и папа запрещают брать что-либо у чужих дядь и тёть. Девочка... Я не дядя, я клоун. Я веселый клоун Гарри Пенебайзинка. Опля! Олеп! А ну тогда ладно! А что мы вам будем должны за этот шарик? Ничегошеньки не должны. Я просто подарю его вам. Просто. Ничего-ничего? В самом деле? Совсем ничего? Ну, мне от вас нужно только, чтобы вы пошли со мной. Значит, все таки что-то должны. А вы говорили, что просто так. Ну, свинка, в наше время просто так ничего не бывает. Да я вас уверяю, вам это совсем ничего не будет стоить. Это тут недалеко. В подвале. подвале? А зачем вы хотите нас отвести в подвал? Там у меня для вас есть много сюрпризов! Сладости, игрушки и развлечения! Я покажу вам фокусы! Ух, как больно! Слендер? А ну-ка топай отсюда, пеневайс! Ты чего дерешься, Слендерменушка? Я тебя не трогал. Я тебе не Слендерменушка. Я не позволю тут всяким чудовищам заигрывать с моими детьми. Я еще вернусь, детки, и тогда ваш Слендер не поможет. Слендер, кто это был? Это был страшный монстр Пеннивайз в облике клоуна. Он любит пугать детей. Он нас не пугал, он только нас позвал пойти с собой и все. Ребята, послушайте, что я скажу, больше никогда не ходите с незнакомыми людьми куда-то, даже если это милый клоун. Ага. А если он вновь появится и меня не будет рядом, то просто дайте ему поджопник и не бойтесь его. Тогда он сам от вас отстанет. Хорошо, И что мы так и сделаем. Кстати, Слендер, тебе тут ребята приветы передавали и хотели, чтобы ты им так же передал их обратно. А, ну хорошо, тогда давай передам. Вот список, держи. Кстати, нужно бы ребят предупредить, что если они хотят привет в следующий раз, то пусть в начале комментария пишут Передайте мне привет, а потом уже все остальное, что хотят. И приветы будут приниматься только под этим роликом. В течение 24, 24 часов после выхода ролика, после выхода этого ролика. То есть спустя сутки. А то уж слишком много их собралось. Пусть теперь попадают в приветы те ребята, которые в первый же день посмотрели ролик с приветами. Напоминаю, для того, чтобы не пропускать выход с серии... Нажмите на колокольчик, это справа от подписки. Думаю они поняли, ну что, поехали. Ого, ничего себе какой огромный список. Да, теперь я понимаю почему нужно ввести ограничения. Да у меня же сейчас язык запутается столько приветов передавать. Слендер, у тебя же нет языка. А? Ну да. Ладно, давайте начнем. Я передаю привет всем ребятам, которых сейчас перечислю: Фархат Телегенов, Кристина Самина, Арман Багжанов, Гвен Иванов, Александра Мосейченко, Ольга Смирнова, Фокси Герл, Богдан Веркин, В.В. В, В... Элина Лабазанова, Валерий Руф, Ирина Басенко, Т. Булешева, Аня, Аня, Март. Ой, еще бы нормальное название. Рита Сайфер. У всех имена были. Эй, э, куда там куда улетел там Мазуренко? А, Максим Мазурец. Вот. Наталин, ой, боже, да я не успеваю. Бестариэлэс 75 э, Улыбка Мисс Мария Алина Казакова Саша Иванова Влад Имана И, И, И, И Лиана Ли, Лиана Сергей Калкис Поняшка 24 Боже Какие же названия Фокси Счастливчик Доги Гейм Я английского не знаю Дмитрий Коробов Юля Ой да куда Дмитрий Коробов Юля Бутенко Дмитрий Коробов, Sunday Life Ой, боже, я уже запутался. Захарб. Ой, а куда там? Захар Балховитин, вот, вот. Дэй 2006, ой, название непонятное. Пика Пикачу Фокси Котенок. Алина Катенка мяу. Алина Мейвей. Мич 3. Боже Скидкова Цветкова, вот. Анна Илимбаева. Максим. Гребенкин, Полина Александрова. Вот это понятные имена. Супербой, э, Наташа Кудряшева, Сергей Садов, О, Парсаева, Тамила. Вот нормальные имена. ВКЛ, Белл, Ева Соколова, Хомячок ТВ, Хомячок ТВ. Елена Волошина, Хомячок ТВ, Передай мне, Лема, Никита Кузин, Виталий... Варвара Гар, Галкина, Виталий, Ким, ой, это... Мухаммад, Алиев, Аклин, Пиндвин, Пингвин, Джох, Мина, Чанил, Алексей, Эфимов, ой боже, Фешка, Чешка, Наймы, Кэтик или Катик, ой, ой я уже запутался, Мистер Тинкон, Кон, Ира Май, Миссив. Никита Эфименко, Максюха 162, Темный рыцарь, вот это понятно, Ира Мисив, Мария Се Серегина, Артем Убоженко, Боже, что Со за София Мэй, Артем Убоженко, ну, Хасун Хаджара, Кинг Базил, Мария Сычева, хорошее имя, фамилия, Мадина Кекелева, Артем Стогней. Елена Самодолова Дарын Султан Дарын Султан два раза а, Алина ЛПС а, Мика Чан Лего Мэн 20, 30, 45, Елена Судакова была уже а, Так, Тимофей Федоров, а, Елена Судакова 5 Настасия Тян а, Роблокс Гейм а, Мисс Алипу Иван Дронов Ариша, назовите его, Усатый Таракан Плейс Ариша а Олег Колесник, боже, да что ж такое-то Олеся Шишуркина Настя Андроид э э Элина теова Жукова Мэрия Терке Маркс, боже, Мария Федотова Вднидуту Дибони, Шукрисул Юна Димуанова Ангел, Ангел Ан, Яна Демьянова, э, Интересные удивительные, э, Максим Атаев, э, Самира Зубайраева, Фифачки, Тамарка и Качк. Ой, боже. Звездочка, звездочка. Фу, хорошее имя. Амонара. Бог солнца. Амонара. Ра, Эмиль, Эмиль Райджи. Андрей Фурс. Фу, Айлим была, Айлим, эм, так, так, да, спасибо, я крутой. Ну, и не успеваю читать ваши имена. Happy Shop, э, 5-4 циферки бокс, хэппи-шоп, куча циферок бокс. Так, Микеле Фарина, Елена Николаевна, Саид Яндиев, Марина Бальбудская, Мистер Джустил, Эль Евгения Мелешко Екатерина Филиппенко Мистер Фон Свинка 20, 222 Айским Айс Ким Мария Цветочек Артем Мирзанян, Максим Коломоец Фрутикетс 2 Макс Гейм Лэнд Ти Ви Сабина Аевина Ирина Соня Хамикакимова я уже запутаюсь, слева 2009 Load Lo Лоудхалл, боже, я не могу это читать Рома Охотников Канил Сининкин котик Илья Житников, извините ребята Артём Огрысков э -э, Кэти Флай Ре Анна Кристина Киселе Валерий Кайнуль Ой боже, Ксения Сафарова Ирен Розы Лейди Диана, Кристина Санина Эдин Один Саша Даша В Хэппи Арина Соболева Влад Уткин, Понятное имя, Маша Котик Дони ТВ Александр Сергеевич Пушкин Эфим Эфим Наталья Анисимова Артём Данилюк Ефим Ефим еще раз Вот же хитрый жук Оксана Уикстад Михаил Боже, я не успеваю Михаил Семенов, Кирилл Калисник Кирилл Просю, Пронюк э, Вот это вот Геймс какой-то там Непонятные цифры э, Крейзи Кот, Фреш, Кот Котейка Доги э, Клаб Юлия Герасимова Анжелика Ермоленко, Орс Девилл, Алмат Карабала, Ев, Андрей Пешин, Ольга Заюц, Зейц, Давидка, Давидка, Ольга, я не успеваю. Екатерина Гурченко, Павел Зорин. Александр Катковец, Саня Гладышев, Макс Гейм. Ой, я устал. Да, да. так, Мисс Мария была, Татьяна Морозова была, Уордс Дэвил, опять Лего был, Валерий Руфов, Мина Ченнел, а. Мистер Джаст Сил был, Настя Гладкова, так, Наталья Нисимова, Артем Мерзанян, Мэй. Мэй, Арина Казакова, Нихат Багиров, Фу. это уже был... И там Xbox, ик Xbox, Саша, Дэша, Даша Хэппи были. Ребята уже повторяются. Так, поехали. Хаменко, Кристина. Так, я что-то сбился уже. Май, мисс Мария. Эм, Мария Сычева. Э, Ирина Мельничка, София. Максим Каминец. Ма э, куда все это движется? Все, я не успеваю. Маркс, но слеп. Мор. Баку. Ой, не могу прочитать. Это Crazy Fresh, Кирилл Гран, Татьяна Абрамова. Супер Егор ТВ, Татьяна Абрамова, Милана Рамазанова. Вот, еще раз. Илема Миштри и, э, Миш э, и Раканьская. Уже много раз. Мухаммад Алиев тоже. Джон Фила. Вот. Фух, Эдгар Ахмедов. Дмитрий Дмитрий. Дмитрий Дмитрий. Ника Павлова Когда же закончится? Яна и Ина. Ой боже Это спамщик, вот наш канал спамщик Так, Сергей Семенов, Хомячок ТВ был Ух, устал Оксана Яб Филоненко, Оксана Ксена Кристинка Малинка Максюха 162 Слон Сабина о, когда закончится? Артём Балдинов, Софья Кишева, Синий Огонек, Сергей Садов, Анеля Распыева, Павел Пево, у меня язык уже, у меня нет языка, Егор Бондарь, язык запутывается, его нет. Передайте мне привет, да, Анастасия Тян, Саня Гла... Глядышев, Ирина Бедаренко, Ирина Васюкивич. И Даниил Мазенков Live Ньюфет uh, Ой, я уже запутался Влад Уткин, Сергей Власенко Простите, ребята, что я запутался но ну, так уже, я просто не успеваю Макс uh, Гейм Людмила Ибрагимова Паон uh, фанат Леди Баг и Супер Котана uh, Глеб 2007 Новиков Ой, Влад Уткин, да, привет Бест Натенко Game TV, Настенька, Елена Самодолова, Елена Еще раз. Юлия Беляева, написала много, Виталий Фифочкин, Софья Кишева, все для Ей -воз. и Софья Кишева, Чара ТВ, я устал, слышите какой голос, Максюхан 162, Алексея Тичичинина, Рома, Романович, Ренат Тагиев Простите, ребята, смешные приколы Макс game land TV Александр там еще какой-то Альга Москвитина, Майджи Майджикет, Неслав Гер... Гиев. Я уже просто не могу говорить, Марина Любить Малину Май... Мэрия... Мэрия Терки Ольга Космытина Данил Валера Привет Ахмедов Аня Рэй Саня, Саня Гладышев Пу-пу Фух Зарина Атаева пу, -пу опять Пу-пу Не Пу-пу Так Зарина Атаева Фокси Там Фух. Так Куда это все движется София Кишева, Виктория Теодорская э -э Так Вика Кэт Фух Ллойд Гармадон, Кристина Кисель, Леди Рома, Ой, я не Олеся Шишуркина, Софья Акишева, Софья Акишева, да. Что, все? А квадратный жнец, Саня Гладыщев опять. Да, я классный. Степак Халюков, Александр Катковец. Алиса ТВ Лайф Алина Фомичева Ольга Филюкова Вика Русских Вика Русских А, ну все получается Вика Русских Это последняя девочка А, вот такую вот она нам прислала Красивую Красивое сообщение. Ну, в общем, ребята, вы поняли, когда очень много сообщений, то я запутываюсь, и вы уж меня простите. Я, ну, просто не справился. Многих ребят, может, неправильно назвал, извините. Очень огромный список. Я еще и английский плохо знаю, особенно, когда там какие-то иероглифы. Я вообще запутываюсь. И хоть у меня нет языка, но я... Он у меня... В общем, мой мозг запутался. Простите, если что не так, не обижайтесь, главное, воспринимайте это все как шутку. Да, шутка от Слендера, неправильно названные имена. Ребята, я вас всех очень люблю, всем вам огромный привет, но вы не забывайте поставить лайк под этим видео, нажать на колокольчик и поделиться этим видео в соцсетях с друзьями. Всем пока!